Всем привет, друзья! Понаблюдаем, как происходит изготовление гнезда у крольчих. Вот такой титанический рук, труд, когда нету рук, а то клапы. Рольчиха Полтавское серебро привезено из города Орши а родители ее из города Гомель Стараемся ложить сюда солому, потому что сена очень быстро поедается соседка тоже у нас в серебро, там уже произошел окот на скормление идет Размеры маточника, ширина 38 сантиметров, в глубину 25 сантиметров. Ушки чистенькие. Пусть и говорят люди, что серебро очень агрессивное. Но перегородка у нас деревянная. Без доступа визуального. Крольчихи, крольчихи. не шевелился не голодный у меня только четыре крольчонка поэтому молока хватает всем пузырьки емкие и место также здесь 38 по ширине как вы видите крыльчиха на улице неплохо себя чувствует. и место ключа там есть а это прямо зубах не отпускает потому что она мать Сумасшедший, интересно, красивый окрас. Вот такое вот здесь у нас включилось место. На дно клетки, то есть на сетку, ложится трапик пластмассовый. Для того, чтобы кратчата лучше себя ощущали. И лапки их не проваливались. кормление комбикорм и вода. Все, друзья, огромное спасибо вам за просмотр и подписку. Оставайтесь с нами. Много еще будет интересного.